Ребята, всем привет! Сегодня у меня выходной. Сзади кто-то шумит. Пришел на стоянку. Хочу повозиться немножечко со своим драком и трейлером. Много очень пунктов я себе в блокно записал, что нужно улучшить, что изменить, что починить и так далее, в общем, смотрите, я купил вот такую штуку, это соединитель, помните, как на прошлом трейлере у меня был, довольно недешевая штука, по-моему, 350 долларов за 4, кажется, или сколько здесь, я не знаю, сейчас посмотрим, но вроде бы да, на каждое колесо я 4 покупал, подождите, или это 2? Короче, сейчас разберемся, посмотрим, что она делает. Она соединяет два колеса, и я просто могу, проходя мимо, увидеть, какое там давление. Достаточно или, или недостаточно. Я купил на 101 пса этого будет достаточно, чтобы я мог с утра определить утечку, так скажем, да, и подкачать колесо, заменить, отремонтировать. В общем, чтобы каждое колесо я не проверял, не ходил. Для удобства вот такую штуку купил. Сейчас мы с вами будем устанавливать на каждую пару колес со всех сторон. Ну и дальше по списку что-то еще поделаем. Смажем вот эти обязательно направляющие. Здесь где-то у нас тек немножечко шланг нужно будет его также обрезать, но для этого нужно будет снять весь этот щиток. В общем, сейчас будем трейлер улучшать. Ребят, наглядно показываю, как это работает. Вот так вот мы меряем колесо, видите, 103 давления, ну и также внутреннее. Сейчас мы померим и посмотрим. 111, отлично, сейчас мы соединим вот этим соединителем специальным два колеса, закрепим, наверное, на вот этот болт, колесо надо помыть, видите, все грязно, это вообще весь трейлер на мойку дать но не важно один вот этот а, болтик, гаечку открутим, туда вставим, ну и, в общем, сейчас я вам все покажу, ребят, не торопитесь. Короче, ребят, вот и все. Буквально 5 минут понадобилось. Берем и проверяем. 106. Идеально. Ребят, смотрите, какие вам штуки хочу показать. Помните соединения, которые должны быть у каждого кархоллерщика, так назовем, чтобы в случае, если один шланг оборвется, вот здесь такую заплаточку поставить. Этих заплаточек у меня уже много, трейлер не новый, поэтому они где-то встречаются. Вот, например. И смотрите, что я нашел. Значит, вот этот длинный длинную заплатку. Она аналогичная маленькой, даже маленькой удобнее, чем длинная. Я купил здесь, в магазине, помните, я вам рассказывал, уже в каком, за, по-моему, 40 баксов. Вот эту штуку я заказал оптом, я сразу 5, по-моему, взял, или 7 по 20 долларов. Домой мне доставили, по-моему, из Колорадо. Так что онлайн заказывать всегда дешевле. Так, ребятишки, всем привет! Сегодня у нас прекрасная погода, как обычно. обычно, на привет! Мы с Джамой и с ребятами еще пришли на море. На море, на океан, как ходить, называйся водоем, любой речка, озеро. В общем, туда, где есть вода. Мы сейчас ищем ребятишек, мы их где-то оставили там, для того чтобы припарковать свое транспортное средство. Два часа парковки стоит 11 долларов. Но там есть одно место, где они на весь день и за 20, и за 30 долларов ставят машины. Не всегда есть парковочное место бесплатное. Около моря, особенно здесь. Все это дело дорого, да, Джам? Да. Да. Ну ничего, мы сейчас пойдем, я не знаю, купаться мы будем, нет, ты как считаешь? Океана, Жень. Океан, Жень. Океан. Привет, привет, Алюх. У Артема брат приехал, да? Родной брат твой. Тоже из Новоузенска, да? Класса. Но ну, как тебе Америка первые дни? Первый день, да? Второй день ты? А, в Майами. Второй, второй. Слушай, а пару слов. Можешь расскажи, как, как сейчас процедура перехода границы? Через приложение CBP. Заполняешь анкету, назначает дату. Подходишь к границе и все. Да. То есть вот реально звучит как прикол, да? Типа, ну, Но так да, просто. Да, Но да. ты вот совсем, совершенно целый, здоровый, ни в какой тюрьме не сидел. Ну, нет, ни в каком нет, детейшне, нет, вообще ничего. Нет, То есть нет. ты просто заполнил... А сколько времени прошло? Понятно, что это не моментально происходит. С момента, когда ты попал в Мексику, до момента, когда ты как бы юридически на территории Америки стал находиться. Да? Перешагнул. Если, когда дату получаешь, поэтому, ловишь дату, две недели проходит, через две недели Слушай, проходит. Ага, а, условно, ты мог эту дату, находясь в России, поймать? Или же, ну, нет, понятно, что это нет, запрещено, нет, да? да? Так, так нельзя, нет. то есть ты должен находиться в Мексике да. и эту дату ловить. А ловить ты сам это делаешь? Сам, сам заполняешь, все сам делаешь. Да, сам заполняешь, сам, то есть тебе никакие помогаторы, никакие бабки нет. ты не платил никому. Нет. Сам приехал и все. Но есть помогаторы, но они требуют там... Да, но они тебе не нужны, <связь> то есть ты смог разобраться Все, со своим неоконченным не высшим образованием Три <связь> месяца, да, не закончил. <связь> <месяца, 3 месяца, связь> <связь> жалеешь? Да, сильно жалеешь? Нет, вообще нет Ну да, ну слушай, ты, слушай, слушай, три, что такое три месяца? Получается, ты фактически получил полностью образование, те знания, которые должны были быть даны тебе в рамках этого университета, они тебе были даны, правильно? правильно. Поэтому формально бумажку ты эту не получил, ну и черт бы с ней она тут, не она, тут, да, она тут не нужна, это правильно. А это наша, да, поляна? А вот это что такое? Это, еще один стул. это стул. О, стул, ну давай, вот что, распечатаем. Сейчас, я думаю, команду надо будет найти, поиграть в волейбол, да? Да, нормальная тема. Мячик есть, все есть. Ребята, вот а, этот механизм, когда там, брат ли переезжает, либо друг, а потом он тянет за собой, мне очень нравится. И знаете, когда я переезжал в Америку, Пять лет назад. Я так и думал, я так и предполагал, что вот так должно быть. Почему? Ну, мы со всем уважением ко всем нациям относимся и даже с такой небольшой завистью, да, есть ли у тебя такое, скажи, Артем, к, к гражданам Армении, например. Какие красавчики, да? Каждый своего тянет постоянно. Родственника, друга, дом построить. Пойдем. Толпой, да, навалились. Вообще красавцы. Вот и я всегда как бы, ну не то чтобы с них пример брал, да, но всегда так смотрел и радовался. У них целый, блин, район свой в Лос-Анджелесе. Все его знают. Глендал, да, все его знают. Во всем мире, блин, я в Турцию приехал. Там был армян, говорит, я, говорит, я был, говорит, в Лос-Анджелесе, в нашем районе. говорю, в Глендале? В Глендале, да. Понимаете? Вот так оно должно быть. Вот как я и говорил, давайте наше комьюнити создавать. Российское не буду говорить, потому что сейчас в нынешнее время не очень звучит как. Да, но вот просто комьюнити добрых позитивных людей, комьюнити доброжелательных и приветливых людей, правда? Поэтому это очень круто, что вот Артем взял, приехал сам, разведал обстановку, брату говорит: давай, все нормально, здесь круто, здесь, здесь тепло, здесь тепло самое главное, да, здесь, здесь хорошо. ребята февраль месяц офигеть просто офигеть я вот это все снимаю ребят не для того чтобы там похвастаться чего хвастаться я здесь живу а чтобы вас мотивировать ребята вас мотивирует вот посмотрите как можно жить вот пальмочки песочек океан сейчас все просто как вам илья рассказал просто стоит погуглить не нужно не нужно мне писать и спрашивать а как расскажи а досконально объясни Пожалуйста, есть вся информация в интернете. Не то, что я вредная, я не хочу сказать, я просто ее не знаю. Я вот Ильи сейчас просил, говорю: расскажи, как, что. Потому что, ну, он в курсе, он только приехал. Но сейчас действительно самое время ехать в Америку. Иммигрантам, тем, кто хочет изменить. Ну, неважно, я не буду перечислять все причины, какая, какая бы ни была причина. Приезжайте, ребята, просто приложение, блин, загуглите, посмотрите, почитайте. До этого иммигрантская волна, которая была, ну скажем там, три месяца назад, люди там, какими-то тропами. У меня есть примеры, когда люди тропами, там, козьями какими-то перебирали через крокодилов, через водоемы. Есть примеры, когда люди сидели в детеншенах Какое-то время, ребят, это не страшнее, чем российская... Да и тоже даже тюрьма. Не страшнее, чем российский изолятор временного содержания, где я был многократно. Но опять же, что значит страшнее? Если вы заинтересованы в том, чтобы изменить свою жизнь, то мне не нужно вас убеждать. А если вы ищете причины, чтобы ничего не делать, но говорить, что все плохо, тем не менее, и хорошо бы что-то изменить. Ну, я тут ничем помочь не могу. Тут на этом мои полномочия. Все, как говорится. Окончено. Черноголовку. взяли. Российскую нашли, да? да. Молодцы. Основной, чер черноголов. Окей. Okay. Отлично. Иди сюда. Ребят, вот процесс запуска как происходит. Пальчики аккуратно поджимаем. Ребята, приехали в русский магазин European Foods. Ну, русский, мы его так называем, да? «Европа Гурме». «Европа Гурме», короче, магазин, где, куда мы приезжаем, когда скучаем да, по русским продуктам. Короче, ребят, уголок, наш уголок, так скажем. Здесь все вокруг разговаривают на русском языке. Более того, посмотрите, даже реклама на русском прорвала трубу, случился пожар, прохудилась крыша, течет потолок. Все, что хочешь, можно... И здесь еще есть объявление, ребят, кстати. Вот можно зайти посмотреть, что здесь какое-то лазерная эпиляция. Вот кто-то приезжает, не знаю, кто приезжает. Вот видите, сидел подготовка водителя грузовиков. Видите, пожалуйста, здесь какой-то поседнистий рис. Хотите купить что-то? Я могу вам помочь. накладываешь себе вот такие тарелочки и они на кассе уже завешивают и определяет стоимость а стоимость по-моему здесь одна да вот здесь 99 за паунд плов и колбаски короче очень ребята реально вкусная еда вот когда мы когда мы соскучиваемся за русской едой мы сюда приезжаем и кушаем так ребят смотрите я взял себе картошку ой картошку котлетку по-киевски огромная большая котлета а, салат оливье и грибы я очень люблю грибы но ну и Напитки из черноголовки. Джам, ты что взял? А я взял русский салат. Оливье? Оливье. Это что? Это люля-кебаб, а это мимоза. Мимоза, салат, только. Салат Окей. Okay. you have my information? My customer. I no? have his his number phone, his address. Maybe you can... Yeah, yeah, yeah, let, yeah. let me turn around. You can't turn around. Why? I can turn around right here, you see? Just go back and turn around. Oh, well, you're talking about going out of street back and going back, back to another street? Yeah, this will be easy. It isn't easy. You'll be blocked off the traffic. Blocked traffic? Yeah, the traffic. But I'm block traffic if I go back now. Blocked well, in the first mile. Yeah. First mile. Yeah. Yeah. Ребята, всем привет! На ну, что начинается новый рейс? Yeah. Я в Наполс, город Нейплс. Это все еще Флорида, недалеко от дома, два часа буквально. В общем, этот автомобиль я забрал вчера. Сейчас мы просто его немножко передвинем вперед. Самый Fifth Wheel и заберем здесь BMW. X5 How many keys do you have? Two Okay, can I have your full name and signature? Okay. Yeah. Thank you How many keys do you have? One. Just one. The... Uh, can I have your uh, full name and sure. Now, do you have Sandy's address in Wisconsin? Yeah. Oh, okay. Because I did write it down for you in case. Oh yeah. So you don't need this then. Oh. <laughs> so where do you gotta go from here? I'm just picking up around car cars around here and going to Chicago. Wisconsin and oh. go back to Miami and live in Miami oh you live in Miami oh you got a long call then yeah so about when will her car be in Wisconsin okay. uh, two three days two or three days yeah oh that sounds good yeah that's it that's a Keys inside. Big... yep yeah it's in the top holder Okay. it's so a big key. all yours huh huh it's all yours yeah yeah yeah <laughs> Yeah, uh, got you have pick more up down here? Yeah, in uh, yeah, total to I have uh, eight cars. One, two, three, four, four more. Four more cars. Oh my yeah. God. Yeah. yeah. Okay, well, just a thank lot. Thank you, yeah. thank you. Yeah, thank, thank you. Thank, thank you. you. Have Work a good day. Well. Thanks for staying in touch. Yeah. <laughs> Вот, ребята, еще одну машину просто в легкую загрузили. Bye -bye. Have a good day. Ребята, вы не представляете, какими настроениями я сейчас работаю. Я просто понимаю, что через неделю, ровно тогда, когда вы уже этот ролик смотрите, может быть, к тому моменту я уже неделю нахожусь или две в Таиланде, у папы в гостях. Как классно, а? Прямо сейчас, ребята, представляете? Короче, вот моя инста, заходи туда, и точная локация будет там показана. Так, ребят, приехал на аукцион, нужно забрать один автомобиль, аукцион совсем маленький, мне нужно, нужно взять здесь Kia Niro 344, неужели вот это 13.23? вау, круто, супер быстро нашел, она низкая, хотя написано SUV, надеюсь, что заведется, а, она электрическая, окей. Okay. Mm -hmm. Ребят, приехал на очередной аукцион, нужно забрать здесь автомобиль Мы Mazda SX5, ну, видимо, джип. Но неважно, какой я счастливый, ребята, весь день. В общем, вот эти сборы мне прямо очень нравятся, когда ты куда-то а, когда ты куда-то а, отправляешься в путь и планируешь свое путешествие. Короче говоря, я сейчас взял билет и решил, что я трак оставлю свой в Чикаго. Ну, если смогу, то найду там ребят, которые там пока масло заменят, еще что-то. Хотел у моих ребят он, Римана оставить в сан луисе но не нашел билеты из Сант-Луиса, просто дом Майами. Какие-то там они все дорогие и через какие-то другие города. Короче, много пересадок, ребята, это не есть. Хорошо, вы помните, меня одна ситуация уже перед Новым годом научила, что много пересадок не нужно брать, хотя там и не было много. Ну, неважно. Короче, я из Чикаго напрямую взял билет на субботу. Сегодня у нас среда, соответственно, у меня есть только два дня для того, чтобы доехать, разгрузиться. Ну, в общем-то, это нормально. Я все успею сделать. А пока забираю один автомобиль и последний уже в Манхэме, на Манхейме в Тампе забираю. И, в общем-то, ребята, я за день сегодня все 8 автомобилей таким образом загружу. Поэтому у страха глаза велики. Вот еще раз повторюсь, я читаю ваши комменты, и мне немножечко грустно от того, что вы, ну, те, кто пишет, такие какие-то лентяи или боятся трудностей. Не надо их бояться, ребята. Наоборот, нужно себя таким образом мотивировать, себе такие задачи почти невозможные ставить для того, чтобы с ними потом справляться и понимать. Hello! понимать, какие мы красавчики с вами. Так что давайте, ребята, себя не жалеем, работаем. Ну и, собственно, отдыхать мы тоже будем на полную катушку, так как и работаем об этом чуть позже. Пока ничего белого я не вижу, ну, кроме как седана. А вот это не SX, может быть, это и есть SX, может быть, я просто не шарю. Это написано 18-го года, у меня 21-го. Нет, не она. А вот это вот похоже, да? И открытый капот меня чуть-чуть пугает, потому что я стартер не взял. 87. Блин, она черт. Вообще ничего. А почему ничего? И он даже ничего не пишет, ребят. То есть как будто бы он вообще не видит ключ. Ребят, я подошел к ним на ресепшн, так скажем, к секьюрити. Говорю, есть у вас джамп стартер, чтобы за своим не Говорю, да, да, вот, пожалуйста. Такой огромный на колесиках дали. В итоге тащу сейчас его. Но вы знаете, у меня есть какое-то предчувствие нехорошее. Этот автомобиль был с открытым капотом А это значит, что уже кто-то пытался По всей видимости его завести Наверняка подключали там старте у них ничего не получилось Видимо, дело было не в бобине Но ну, мы сейчас посмотрим, с вами подкручим Но, мне кажется, заведем Куда мы денемся Так, это у нас плюс Наверное А это Ну да, вот здесь негатив написано Это минус Опа а это искра, ребят, которую я сделал, подключив плюс. Так, что у нас здесь изменилось что-то? А -а. Просто не хочет заводиться. Да. Хотя все работает, ключ. Опа, завелась. Странная история. Короче, надо было иммобилайзер чуть ближе, ребят, поднести еще, и тогда он завелся. Окей. Okay.